Преступная организация, члены которой совершали мошенничество, кражи и грабежи в отношении пожилых людей в Атике, была ликвидирована. Полиция арестовала шесть человек, в том числе главаря, в ходе полицейской операции, проведенной в среду 30 июня в районах Аха и Атики. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений. Многомесячное расследование показало, что у членов организации были четкие задачи, которые они ставили себе и методично выполняли. Их многолетняя преступная деятельность началась, предположительно, в 2015 году. Мошенники и воры находили подход к пожилым людям, в основном женщинам, представляясь в разных случаях знакомыми их друзей или же проверяющими службами, электриками и ПР. Под такими предлогами, как урегулирование финансовых вопросов или возврат денег из налоговой инспекции, они уговаривали стариков отдать им наличные деньги или драгоценности. В некоторых случаях к пожилым людям применяли угрозы или физическое насилие. Члены преступной организации часто меняли автомобили, которыми пользовались. При подъезде к пострадавшим они использовали две машины. В первой ехал человек, приближающийся к жертве, а во второй, следующий на небольшом расстоянии, ехали сообщники, чтобы осуществлять надзор за обстановкой. Злоумышленники совершили не менее 46 случаев мошенничества, 7 покушений на мошенничество, 6 краш и 3 грабежа. Половина этих дел была совершена в прошлом году. Добыча составила, в общей сложности, около 300 тысяч евро.